Бонжур лизами! Здравствуйте, друзья! Не думала, что из этой затеи получится что-то годное, а получилась вкуснейшая вещь, очень сильно напоминающая черную икру. Я уже очень давно не ела качественной черной икры, мне кажется, ее больше не делаю, так что этот рецепт может стать отличной альтернативой очень дорогой и не очень вкусной теперешней черной икре. И, кстати говоря, Моя икра сделана из очень полезных продуктов. Семена чия – это чудо семена. Информацию о их пользе можно найти в интернете. Они сейчас очень популярны. Заливаю семена водой и соевым соусом, перемешиваю и оставляю их набухать минут на 30. Тем временем, лист нори я сначала нарезаю на маленькие полоски а затем измельчаю в кофемолке до состояния пудры. Засыпаю эту пудру к набухшим семенам чия и тщательно перемешиваю. Заправляю полученную смесь льняным маслом. Здесь очень важно, чтобы оно было хорошего качества и не горчило, иначе ничего не выйдет. Довожу всю массу до полной однородности, оставляю настояться несколько минут. Можно пробовать. Намазывайте толстым слоем на белый или ржаной хлеб. Пробуйте, готовьте, а я вам говорю. Бон аппетит и абьянтол!